Привет, меня зовут Николай Ившин, я финансист, и в этом видео я хочу поговорить о предпринимателях, которые не считают показатели в своем бизнесе. К сожалению, это стало нормой. Никто толком не знает, сколько прибыли он зарабатывает, где сколько денег лежит, сколько у него там обязательств. Все думают, что нужно мериться выручкой. Большинство предпринимателей заходят по этому поводу. В кассовые разрывы, они не платят деньги там поставщикам, начинают, должны быть, заработную плату задерживают. И, в общем, все бы ничего, но приходит капец бизнесу, и предприниматель начинает что-то там поспешно больше продавать или там больше чего-то делать. На какое-то время они все это дело локализуют, в общем, у них становится более-менее хорошо, но потом опять это вспыхивает, и они опять это все дело проворачивают, и, в общем, с таким героическим лицом постоянно выходят и рассказывают, что бизнес это трудно, бизнес это непонятно, бизнес это капец, но давайте разберемся ну, в показателях. По показателям таких предпринимателей часто видно, что они где-то на краю пропасти стоят, зарабатывают столько, сколько им нужно для личных целей и не больше того. Можно даже встречать таких предпринимателей, которым достался какой-то бизнес или они начали управлять каким-то бизнесом и скатились, скатили этот бизнес до того уровня, который нужно ему. Да, то есть крупную компанию они берут и скатывают ее до уровня, что им хватает и в принципе нормально. Дальше раздувают расходы свои, да, там, покупают там какие-то помещения, сдают что-то там дополнительно в аренду. Ну, в общем, покупают всего-всего и побольше, не догадываясь, что это деньги клиентов или поставщиков. Ну, в общем, это не их заработанные деньги. Потом они придумывают для себя законодательную такую штуку, что мы можем обанкротиться, все документы подписаны, подписаны, но по факту мы предали тех людей, которые нам доверились, предали тех поставщиков, да, которые нам там отгрузили товар, либо сделали перевозку, либо выполнили нам какие-то услуги, и мы все вроде как бы чисты. Но на самом деле ну, от перемены Слагаемых там ну, все равно уравнение то же самое. По сути это, ну, как бы зло. Предприниматель берет откуда-то деньги, просто их тратит, и потом никому ничего не отдает. И это, ну чтобы вы понимали, это носит массовый характер Если вы думаете, что это только у нас там в России, вы ошибаетесь Это происходит во всех странах с малым и средним бизнесом Толком никто не считает показатели Если кто-то считает, то это ради того, чтобы считать, никак этим не может управлять и основной там, запрос у предпринимателей, типа, как сделать больше продаж. С одним предпринимателем, который мне это твердил, но я ему все-таки наставил, что нужно цифры сначала посчитать, посмотреть, сколько вообще, на чем зарабатываем. Он говорит, давай сначала продажу увеличим. Когда мы посчитали, сколько нужно продаж увеличить, нужно было увеличить в 20 раз, тогда только у нас точка безубыточности достигалась. Ну То есть увеличиваем продажи в 20 раз, и у нас ноль. Вот. Но на что он мне ответил, мы не можем 20 раз больше продать, потому что у нас северный город, а до следующего города нерентабельно нам ездить, потому что у нас транспортные услуги все сживет. Я ему сказал, давай-ка ну, как бы, ну, работать над другими показателями, показателями рентабельности, это сколько наши там... Наценки в чеке да, Например, нам дают 100 рублей там Наших, допустим, 20 рублей, 30, 40, 50 Или все стоимость для нашей услуги Количество чеков, то есть как можно сделать так Чтобы у нас покупали больше Как и Третий момент Как сделать так, чтобы у нас Докупали, например, берут основной товар И к нему берут какой-то аксессуар Дальше можно работать Над показателями там, постоянных затрат Мы их можем ну, надувать или сдувать Также переменные затраты Те KPI, которые мы платим сотрудникам второй момент мы можем платить налоговый какой-то процент там, например с выручки или сваловой прибыли в общем какие-то такие страшные слова которые предприниматель хочет наверное выучить но почему-то не ну как бы не дошел до этого и еще хочу рассказать такие прекрасные вещи которые творятся с предпринимателями которые все-таки внедряет с помощью меня управленческий учет, считает финансовую модель. Когда я их спрашиваю, давай я у тебя заберу финансовый управленческий учет, он в виде там, сервиса учета, либо в виде Google таблицы он говорит, да ты что, я уже как бы жить без него не смогу. То есть, когда он пропускает через себя эти цифры и показатели, не так, что мы все там знаем прибыль и какие-то свои показатели, он начинает уже без этого не может жить, потому что он четко понимает, сколько прибыли он заработал по месяцу, четко понимает, сколько ему каждое направление принесло в этом месяце, по году там, либо за какой-то там квартал либо как у него было в прошлом году, он понимает, сколько, какой сделки он зарабатывает, прибыли, сколько ему таких сделок нужно, чтобы он там хотя бы точку окупаемости забил. Либо он ставит себе там, Mitsubishi Pajero, вот, и окупает его, ну, как бы покупает его, да, то есть сколько, чего нужно сделать, чтобы купить себе, допустим, автомобиль. Но, чтобы вы понимали, ко мне обращается, ну, там, процентов 60-70 тех предпринимателей, которые находятся так сказать, в теплом, уютном, но плохо пахнущем месте. Это, это такие ситуации, когда мы, ну, как бы человек закредитован, он уже кому-то что-то должен, он уже там минусил не один месяц, и у него вот такой аврал. Как правило, у этого человека 20-30 каких-то функциональных дел, то есть он постоянно в бизнесе что-то в делает, и не отображает там, дела там, на миллион или дела там, на три копейки. Но он занят постоянно, то есть он такой герой у нас. Если брать его по личному тайм-энеджеру, мы сокращенно называем их незавершенки, то у него там за 100 каких-то дел мелких там или крупных, но ну, в общем, все это в голове у него кишит. И, как правило, у него есть даже какие-то гипотезы, которые могут его вывести на, ну, как бы на уровень, так сказать, плюсовой, да, чтобы он мог покупать долги свои, там, раздавать всем потихоньку, но он их не делает, потому что, ну, как бы там рутина, там какие-то мелкие дела. То есть на этим процессом он не работает. После того, как мы с ним начинаем работать, мы там внедряем финансово-правнический учет, считаем, финансовую модель там в точке А и в точке Б, оцифровываем по цифрам, там, где какие рентабельности, где какие там средние чеки, сколько этих чеков нужно, какие там переменные затраты. Кстати, вы можете посмотреть, мы сейчас создаем серию там плейлистов с предпринимателями, где там раз там, в, ну, в неделю, раз в месяц с ними созваниваемся, они внедряют эти финомодели, внедряют финучет, разбирают свои функциональные дела, свои задачи. Также они свои незавершёнки там личные пишут, их можно посмотреть, в общем, какие дела есть у предпринимателей. И, в общем, выходит тем самым на другой уровень. И вот это пробуждение, цифровое пробуждение, когда наш мозг наполнен фактами, да, там что у нас немного дел, а 22, когда у нас там не там, все горит, да, там, а у нас на самом деле там, 35 функционалов у собственника. Ну, я считаю, что если больше 15, то это уже человек психически неустойчив, да, то есть он психопат какой-то потому что ну, невозможно держать столько в голове каких-то вещей, и, ну, и качество вещей страдает. То есть ну, ты, собственник, сам себя не наругаешь, да? А если я ему говорю, нанять человека вот за те же деньги, да даже, допустим, в 20 раз меньше зарплату ему платить, уже и все равно будут ну, нормальные деньги получаться, ты бы его уволил, да? А себя мы уволить не можем, и поэтому кривонакость мы какие-то свои задачи выполняем. Что я хотел сказать в этом видео? То, что... Мы все учимся, да, там мы все ну, в каком-то мере закопались в своем собственном бизнесе. Мы там где-то там, я не знаю, бревно не видим своим своем глазу. Я предлагаю просто разложить это на инструменты на финансово управленческий учет, на, финансовый, на финансовую модель в точке А, в точке Б, так сказать, выписать все свои там задачи, все функционалы и в общем посмотреть на это все как бы с, как на одну большую картину и работать уже не с вашим мозгом, да, где там у вас рой каких-то дел, там каких-то задач, там личных бизнеса, там какие-то личные переживания, а работать с документами, да, там с отчетностью, с какими-то стратегиями со финансовые модели в точке а в точке б с конкретными списком там функционала задач и, и ну и все это направлено, чтобы, допустим, в любой момент я вас там разбудил и говорю там, Геннадий Петрович, на чем вы работаете? Вы мне четко сказали, я работаю сейчас над такими-такими задачами, они нацелены там на увеличение чека, на количество чеков, ну, в общем итоге, на максимизации прибыли. Сейчас у меня прибыли, например, 100 тысяч, я хочу, чтобы у меня было 300 тысяч, я уже там 4 задачи сделал, мне еще надо 3 задачи сделать. По моему личному времени, да, в бизнесе у меня там 15 функционалов было, да, там, передал я 8, например, осталось там, например, 7, то есть я их передаю так-то, так, там через обучение, через видеоинструкции, через там каких-то сотрудников, после всего это все окупится, да, я посчитал там финмодель, там такую-то, такую-то, ну в общем, чтобы вы могли адекватно со мной и с другими людьми пообщаться на цифрах, на показателях, чтобы не было такого там, самые ужасные слова там, много, мало, наверное, мы учет там зарабатываем, надо больше выручки, вот, и не всегда надо больше выручки, ну, а всегда нужно больше прибыли чистой, которую вы можете вывести на себя. Поэтому давайте вступайте я не знаю, в наш клуб да, там, финансистов, чтобы вы могли это все дело понимать. Под видео я оставлю ссылку на свой сервис, которым можно 14 дней пользоваться бесплатно. Также оставлю ссылку на шаблон платной финансовой модели, где вы можете там рассчитать свои там, показатели а, самостоятельно. Ну то есть она супер там, недорогая, супер доступная. А, вы можете это там есть на каждое видео там, инструкции. В общем как-то давайте заходите в этот мир финансов. А, если у вас там побольше предприятий, вы можете написать не лично и мы с вами можем даже лично поработать над внедрением, над внедрением учета, над внедрением там, финансовых моделей. А, можете сделать сами. Если у вас там допустим не глобальное предприятие, в принципе вы можете там пошагово начинать смотреть видео на Ютубе, да, там потом там, финмодели скачивать, да, там есть также платные там уроки у меня. Поэтому welcome в адекватный цифровой мир, где ты сможешь влиять на свои показатели. Ставь обязательно лайк, пиши все, что ты думаешь под этим видео с позитивным уклоном, иначе я те удалю. Так, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, да, от моих там учеников Ну все, друзья, на этом наше видео подошло к концу До новых встреч, пока-пока